всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами сделаем расклад на одну позицию на одну позицию потому что расклад будет достаточно объемный по вопросам у нас будет много вопросов вот, поэтому он будет на одну позицию рассматривать мы с вами будем два мира материальный и духовный тонкий и более плотный физические энергетические миры как наладить с ними баланс вот попробуем разобраться немножко в этом вопросе тему к этому раскладу и некоторые вопросы нам предложил константин за что ему огромная благодарность вот мне эта идея зашла и я как раз таки находясь примерно в аналогичных энергиях и поисках на данном этапе решила сделать такой расклад Значит, материальный мир, плотный, физический, называйте его как хотите, мы будем смотреть на колоде неба и земля, духовный, более тонкий, энергетический, будем смотреть на колоде Таро шаманов. Значит, название вы видели, да, в чем баланс между материальным и духовным и диагностика двух миров. Значит, ваша задача послушать сначала ваше отношение к одному миру и к другому. Если отвлекаетесь, если это про вас, значит, смотрите весь расклад. Хотя я могу сказать, что в любой информации получаем ли мы что-то полезного или нет зависит я не говорю сейчас только 2 а вообще говорю про информацию а зависит от того насколько мы открыты к тому чтобы что-то новое услышать то есть насколько у нас есть вот эта вот установка на то чтобы услышать что-то новое потому что Новое можно услышать во всем. Не обязательно, чтобы это вот было прям созвучно вам или нет. Да? Здесь все зависит от наших собственных установок и настроек. Итак, первый вопрос. Что значит для вас материальный мир? Аркан звезды. Да? Что значит материальный мир? И выпадает у нас духовный такой аркан. Надежды. Да? Это какие-то надежды я скажу знаете немножко иначе материальный мир для вас это воплощение либо заземление более высоких энергий то есть здесь у нас все равно акцент идет на духовный план это когда даже в материи да вы все равно Видите живую такую энергию, да? энергия Духа, которая наполняет наш материальный мир. Давайте я еще уточню. Да, великие Арканы пошли замечательно, да? башни и десятка кубков, что значит для вас материальный мир. Заземление, да, реализация ваших каких-то идей, реализация каких-то надежд. Поэтому я и сказала, заземление да, тонких энергий, более плотные. Вот именно материализация и вещи образования. Это то, что именно для вас по башне является неким таким... Разрывом, а -а разрывом каких-то шаблонов, да, установок, ощущение того, что э -э Здесь ответ, скорее всего, на вопрос не то, что значит для вас материальный мир, а как вы его воспринимаете. Потому что вот по башне здесь чувство, что материальный мир, он как будто бы нуждается в каких-то изменениях. Да, Как-то вот э, в каком-то очищении, привнесении в него больше духовности, больше света, э, больше какой-то вот э, чистоты намерений. То есть... Э, как ни странно, по башне для вас это вот мир, в котором просто необходимо разрушить эго. Здесь вот как будто бы какие-то действия сразу показывает ваше восприятие, как будто бы что бы вы хотели, чтобы изменилось в материальном мире. Для того, чтобы прийти, вот именно наполниться всеми эмоциями по десятке кубков, для того, чтобы ощутить счастье, для того, чтобы ощутить радость, и а, вот это вот какой-то а, эмоциональный подъем, да, вот состояние некого такого блаженства. То есть здесь как будто бы не то, что значит для вас материальный мир, мне показывают, а то скорее ваше отношение, да, что, что должно произойти в этом материальном мире. Но все равно давайте я еще раз уточним, потому что мне недостаточно. Что значит для вас материальный мир? Ну, это вот возможности пойти а, в нечто новое. Но опять-таки шестерка мечей, она очень вот пересекается с великим арканом башни. В плане того, что для того, чтобы пойти вот в это вот новое, да, необходимо а, разрушить каждый меч, у нас здесь 6 мечей, это а, определенная установка, это убеждение, для того, чтобы пойти в новое, нам просто необходимо а, разрушить какие-то установки, потому что иначе у нас будет иллюзия того, что мы идем в новое, потому что новое это то, что мы никогда не пробовали, а если мы никогда не пробовали, значит у нас не должно быть какого-то опыта установок на эту тему а здесь получается так, что ну как это, знаете со своей ложкой да, не ходишь в гости вот, со своими установками, вот здесь вот материальный мир для вас, это вот возможность пойти в нечто новое, реализовать что-то новое, и причем Именно реализация здесь, она у вас достаточно своеобразная. да, Я бы сказала, не в плане, а вот здесь какие-то такие, знаете, вибрации высокие, в контексте чего? В контексте того, что я вот как-то представил, и она, мое представление под вот моим каким-то вот этим вот э, воображением, что ли, наполнением вот этой формы своей энергии личной, она как будто бы все, что вы хотите, да, пожелаете, это реализуется, то есть есть четкая установка того, что что наверху, то и внизу да, алхимический девиз. То есть первично все зарождается на более тонком плане. И вот материальный план для вас, это как будто бы копия тонкого плана. Поэтому здесь акцент больше делается не столько на материальный план, сколько больше на тонкий план. Это вот когда мы строим какой-то дом, прежде чем мы в него вселимся и сможем э, заполнить его э, мебелью, необходимой нам для проживания, мы его должны сначала придумать, потом мы его э, конструируем, то есть делаем, э, как этот схед, сейчас переведу, э, чертеж. Да? Э, высчитываются все размеры да и только после этого вот эта вот наша идея она начинает реализовываться. то есть первично должна быть некая такая форма и представление так вот у вас акцент все равно идет больше на духовный план что вот материальный для вас является не то чтобы второстепенным но он является как следствием именно мира идей в котором я могу предположить, вы в большей степени находитесь, да, для того, чтобы вот реализовывать эти идеи. Такое ощущение, что вот вы как будто бы испускаете, да. А, прям совсем примитивно, с небес спускаете на землю. Вот, поэтому, что для вас материальный мир, еще раз, возможность пойти э, в нечто новое, да. И вот теперь у нас появляется король педаголей, да. Это некая такая стабильность, это изобилие, но как следствие уже каких-то духовных ваших, ну я не знаю, вложений, может быть, идей. То есть первично такое ощущение, что вот все, что я хочу, я должна, либо должен это вообразить, я должен это представить, и только после этого... Как-то вот все это материализуется. Вот в вашем представлении почему-то первично духовное и вторично у нас идет материя. То есть как следствие, после того, когда вы пойдете в новое. Вот. Но здесь сразу желание, чтобы что-то изменилось. Потому что здесь такое чувство, что материальный план для вас это вот проявление нашего эго. Потому что по башне здесь как раз идет вот это вот это разрушение нашего эгоистичного такого восприятия мира либо если говорить более понятным языком да, то здесь получается что материальный мир это все что создает наш ум угу. то есть это следствие да опять-таки такие работы больше психологические работы нашего мозга вот что-то в таком плане хорошо давайте посмотрим что значит теперь а что вы что вы значите для него, да, для материального мира? Что вы значите для материального мира? Ну, Пашкубков, маленький ребенок, да, такой достаточно капризный, эмоциональный, требовательный, очень чувствительный, ранимый, но в принципе вот маленький ребенок. Маленький ребенок, у которого есть какие-то мечты, есть какие-то фантазии, которые он хотел бы реализовать. И при этом... По тройке Педакли ребенок, который готов сотрудничать, да, который готов как-то использовать свое мастерство для того, чтобы построить в дальнейшем фундамент. Но опять-таки, смотрите, по иерофанту опять-таки на основе каких-то правил, на основе каких-то норм высоконравственных. Да, то есть, с одной стороны, у меня такое ощущение, что здесь материальный мир мне показывается неким, некой такой душой, да, у которой как будто бы нету достаточно опыта в плотном мире нашем да, материальном. И вот она как будто бы первично адаптируется, но на основе своих каких-то истин, на основе каких-то своих правил. И вот здесь вот у нас уже сразу будет показываться, Потому что выпал Аэрофан сразу, а он нам показывает какие-то нормы, да, духовно-нравственные, некое наше мировосприятие. Здесь сразу, и в силу того, что выпадает Паш сразу здесь показывается, что вероятнее всего у вас будут какие-то проблемы с материальным планом. Да. Я не говорю, что у вас проблемы с деньгами, но вот именно с материальным планом -то я уже сразу, ну, есть такое ощущение, что здесь будут какие-то трудности сложности почему потому что для вас материя она в большей степени вот то что мы говорим да а то есть акцент все равно идет на э, духовность И здесь могут быть иллюзии хорошо мы это посмотрим дальше что для вас значит э, духовный мир что для вас значит духовный мир так замечательно королева мечей да что значит духовный мир? Духовный мир а, значит для вас а, такое, знаете, серьезное развитие. Либо а, серьезное развитие в плане чего? Про колесу еще э, по. А, нет, это колесничий. Я думала, колесо фортуны, потому что похоже. А, сейчас, секунду. Это бесконечное какое-то, знаете, движение вашей ваше по жизни. То есть это развитие, которое вы периодически проходите некий такой опыт, анализируете, делаете выводы и двигаетесь дальше. То есть здесь как будто бы духовный план для вас делается акцент больше как обучение, как будто бы... Некая душа, да, которая проходит именно свой путь, но здесь не, не показаны какие-то трудности, сложности. Да? А здесь некие такие закономерности, когда человек смотрит на мир открытыми глазами, без каких-либо иллюзий. То есть тот, который видит, вот здесь может быть и духовный план, да, вы видите. Либо у кого-то есть вот эти вот способности предсказательства, либо яснознание, да, то есть видение именно духовного плана. я уточню колесничье это движение угу. движение понимания скорее всего да как устроен этот духовный план а, но здесь есть какая-то иллюзорность чем она связана эта иллюзорность с учительством что за учительство о чем здесь речь идет угу. Для вас вот ощущение того, что духовный план это... <смех> Лолбес, почему-то, мне кажется, что должно было быть наорма... на, наоборот, что вот физический план это как будто бы когда душа а, спускается на землю для того, чтобы познать себя да, в теле. А здесь у вас получается это вот духовный план. Да? Это вот как а, некая эволюция, эволюция нашей души, а, в которой мы должны одержать победу над своими э, какими-то ошибками да? потому что здесь болезнь изображена то есть какие-то уроки мы должны проходить вот почему-то это у вас связано не с материальным планом а именно с духовным но это вот бесконечный процесс развития Развитие, преодоление, преодоление себя, своих каких-то иллюзий, своих каких-то представлений. А вот как будто бы отработка чего-то. Вот здесь как-то вот так. А, а это для вас значит духовный мир. Хорошо, что вы значите для него? Что вы значите для духовного мира? Я сейчас буду отмечать вопрос, потому что я запутаюсь. Вы для духовного мира выпадаете императором, да, то есть такой человек, который серьезно подходит ко всему, человек слова, я бы сказала, да? человек такой. Уверенный, больше с мужскими такими энергиями движения, да, то есть я принимаю стойко свою судьбу, и я буду идти по этому пути вот прям проходить, невзирая на трудности, да, либо сложности вот какой-то свой путь. Здесь так. Угу. Вот вы для духовного мира выпадает пятерка педакли. Пятерка а, педакли это все-таки карта бездуховности. Вот вы для духовного мира считаетесь человеком, а, который как будто бы потерял, потерял то, что. С одной стороны, то, что для него важно и очень ценно, а с другой стороны, здесь может быть человек, который потерял вот связь со своим физическим планом. Интересно. Угу. Который проходит свой урок, но здесь, знаете, суть в чем? Что вот в своей какой-то строгости вы для духовного плана являетесь... Э, также как и для материального таким, знаете, юнцом, который концентрируется на каких-то мелочах и упускает вот как будто бы всю картинку э, в целом. То есть здесь может быть такое, что вы как будто бы вычленяете в духовном плане что-то одно, что вот этого вот духовное, а вот это вот не может быть как будто духовным, да? И здесь хочется сказать, как будто вы потеряли какие-то свои ориентиры либо ощущение того, что вот вы как будто бы брошенный ребенок, знаете, вот вас взяли и бросили в этот материальный мир, и вам здесь надо адаптироваться. И вот вы как-то слишком серьезно ко всему подходите, вот, и хочется сказать, вот как будто бы где-то в чем-то циклитесь, концентрируетесь вот именно на каких-то мелочах, упуская более широкую картину но при этом вы такой знаете стойкий человек который да готов идти готов двигаться вперед вот, пробовать здесь в чем-то, возможно, вы авантюристы, в чем-то, может быть, рискованные такие люди. Но что для материального мира, что для духовного, вы являетесь пожом, вы являетесь маленьким ребенком. Неважно с каким характером, и на что вы делаете акцент, вот, но оба мира вас видят таким достаточно ну, юным. Юным, хотя здесь для духовного плана, да, вы стараетесь подходить как-то так достаточно справедливо, эм, с пониманием, да, вот с какой-то долей ответственностью, ну, достаточно серьезно вы подходите. И вот эта вот серьезность, у меня такое ощущение, что она вам как будто бы мешает. Вот о чем здесь... Пятерка Пиндакли, что вы утратили? вот Вы утратили как раз-таки вот эту помогу, вот эту свою способность э, творить и создавать мир э, таким, как вы хотели бы. Здесь ощущение того, что вот, вот эта вот правильность в материальном мире, то, что я говорила про Ярофанта, он нам еще сыграет э, очень важную роль в раскладе, в анализе. Потому что вот из-за этой правильности, вот так, как надо, вот так, как знаю, вот так, как изучала, согласно традициям, согласно вашему какому-то устоявшемуся миру восприятия, вот Рафант, и аркан э, императора, они очень э, схожи э, в своих каких-то догмах, что ли в какой-то своей конкретике, они вот прям очень-очень похожи. И здесь как будто бы вот, утрачена, помогу, возможность реализовывать и создавать, неважно, это духовный мир, либо материальный, все, что вы хотите и все, что вы пожелаете. То есть вот именно создавать свой мир, вот это вот волшебство, здесь как будто оно утрачено, потому что слишком серьезно, слишком серьезно подходите к одному миру и к другому. Хорошо, дальше. Ваше сознательное отношение к материальному миру. Ваше сознательное отношение. Ну вот, на повтор, да, у нас здесь идет шестерка жезлов победитель, что я могу, что я справлюсь, да, я смогу, я смогу выйти из какой-то вот своей рутины эмоционального нежелание как-то дальше двигаться. Возможно, вы периодически впадаете в какое-то вот такое ну, апатическое состояние, я бы сказала, даже лень некую. Вот. И сознательно вам приходится себя как будто бы вытаскивать вот из этого состояния нежелания. «Я не хочу ничего делать, что-то мне как-то не очень-то хочется». Здесь вот как будто бы лень да, проходит. И сознательно вы видите мир по... Ту же мечей, да? Достаточно решительный, я бы сказала, да? То есть вы э, стараетесь э, все время вскрывать вот эту вот правду, да? Быть конкретными, быть э, понятными. Но вот здесь вот, скорее всего, вот эта решительность, да, и готовность, она у вас есть проживание в материальном плане. Но... Вот меня смущает четверка кубков она как будто бы знаете вам не дает двигаться знаете здесь вот, вот это вот ощущение то что у меня было да по императору и по аэрофанту а... Сказать вот как будто бы горе от ума, да, слишком много знаю, и от этого вот от того, что я знаю, как должно быть, как правильно, мне уже как-то не хочется, вот как будто бы вы теряете интерес э, к тому, что здесь ощущение, что вот я заранее как будто бы знаю, как будет. А, то, что я говорила вот про висное знание, и от этого мне э, не интересно, да, мне ли, не интересны люди, мне не, э, не интересен материальный мир, в нем, ну вот как будто бы нету Вовлеченности вашей, что ли? Но мы помним, что у нас в духовном плане было то, что вы зацепили. Циклитесь на каких-то моментах. Вот здесь вот одна из зацикленностей может быть вот эта вот ваша лень. Лень – это отсутствие здесь в данном случае интереса дальше куда-то двигаться, что-то новое узнавать. А почему мне хочется спросить? Ну, потому что вы сталкиваетесь с некой такой конкуренцией, да, с внутренней борьбой, что вам хочется, знаете, как-то чтобы все было не то, чтобы так, как вы хотите. А вы не хотите ни с кем конкурировать, вы не хотите ни с кем конфликтовать, вы не хотите э, как-то, знаете, соревноваться. То есть вы не понимаете, для чего вот это вот мне, мне нужно, да, олимпийский девиз, да, э, выше, э, сильнее и дальше, если я не ошибаюсь. Вот что-то такое. То есть вы не понимаете, зачем вам это нужно. Здесь такое, знаете, чувство, что у вас как будто бы нету э, желаний что-либо достичь. И знаете почему? Потому что вот в духовном плане вы достаточно способный человек, потому что выпадает все-таки у нас маг. То есть человек, если он расслабится, сможет получить все достаточно легко, потому что он умеет и он знает, как это сделать. И, скорее всего, у вас есть огромный потенциал на реализацию, но вот как будто бы здесь отсутствует желание. Готовность есть, да, если вы ставите себе цель, то здесь, возможно, работает хорошо целеполагание но то ли хочется сказать какой ценой вы это все получаете вы вкладываете, очень много энергозатрат очень энергозатратно для вас достижение цели но вы всегда становитесь победителем и вот здесь вот как будто бы вам не интересно знаете с одной стороны я не хочу ни с кем конкурировать потому что это тоже могло бы вас как-то мотивировать а с другой стороны как-то вот вас подстегивать а с другой стороны без какой-либо конкуренции, вот без какого-то соревновательного момента, да, вам неинтересно э -э, двигаться. Тут у меня такое чувство, что вот вам скучно жить. Не знаю почему. Ладно, хорошо. Ваше сознательное отношение к духовному миру. Страхи, выбор. И шестерка а -а -а, Пендакли. Ну смотрите, ваше сознательное отношение, оно говорит о том, что вы прекрасно понимаете, что у каждого человека, да, каждый на своем месте, что мир разнообразен, что вместе мы проигрываем, как в симфоническом оркестре, да. Каждый музыкальный орган проигрывает свою партию, и вместе мы находимся вот, как будто бы в унишон, да? то есть все взаимосвязано. То есть у вас есть это понимание, но присутствует вот, э, страх как будто бы э, совершать выбор для того, чтобы... Ну, для чего, мне интересно. Страшно, страшно. Быть может здесь страшно как-то, знаете, просить помощи? Почему? У меня такое чувство, что здесь люди как будто бы потеряли свой... Вот вторая карта подтверждает, говорит о том, что вы как будто бы сошли со своего пути. Вот ваша душа, она как будто бы сейчас утратила свой путь. И сознательно вам как будто бы не достает, что ли. Как-то вы не просите помощи. Почему? Вот выйти, причем, знаете, помощь чем связана? С тем, что осознать, что у вас есть свобода выбора, и совершить выбор, и выйти на другой уровень. Вот здесь в чем фишка страх с чем с тем чтобы выйти на другой уровень и вот а на том уровне на котором вы находитесь вы уже как будто бы ну утратили вот как здесь по четверке кубков да здесь мы утратили интерес а на духовном плане мы как будто бы утратили свой путь свое свое Здесь вам не то, чтобы свое предназначение вот именно свой путь тот урок который вы проходите здесь показано что вот как будто бы в последний момент духи нашли вас до да, можем сказать как ангел-хранитель и помогает вам вот именно сейчас выйти на как-то вот на свой путь где-то вы вы потерялись где-то заблудились вовремя не сделали тот выбор который вам нужно было это вот ваше сознательное какая-то восприятие ваше сознательное восприятие духовного мира и от этого у вас страхи страх нового уровня какого уровня чего вы тут боитесь нового уровня какого уровня королева педаклей да? как раз-таки нового уровня финансов. То есть вот здесь прямо пересекаются да, два пути, духовные и материальные, и говорят о том, что вот для вашей души, даже да, для духовного плана, необходимо, чтобы вы как будто бы вошли в свое тело, стали проживать более, я не знаю, как-то... Такое ощущение, что вот вы как будто бы вне тела, понимаете, что вы на сто не находитесь в материальном плане, все равно как-то вот убегаете в духовный. И здесь вам говорят, что вот не надо вам убегать, а наоборот надо проживать на все сто как-то вот расширяться, да, ну я не знаю, взаимодействовать с миром, взаимодействовать с природой, как-то больше соприкасаться с материальным планом. То есть вас здесь как будто бы еще даже и готовят для кого-то, может быть, какая-то семейность, да? то есть проживание духовного плана в материи именно через семейный какой-то аспект, либо через заботу, либо через приумножение ваших финансов. То есть вот здесь какой-то такой урок у вас идет. А здесь у вас получается, почему у вас потерянная душа? Потому что в материальном плане вам это неинтересно. Потому что для того, вот здесь я так могу предположить, что для того, чтобы иметь эти деньги, вам нужно как-то о себе заявлять, как-то коммуницировать с другими людьми. А вам коммуникация достаточно сложно дается, да? Она какая-то вот такая холодная, мечевая. То есть она как-то вас ранит, может быть. Вы-то у меня пожом копка -коп выпадаете, чувствительным ранимым человеком. Здесь вот эта вот коммуникация и соревнование, оно может вам даваться достаточно сложно. И, а, и я так понимаю, что на пути к финансованию, вам нужно будет это пройти и из-за того что вот вы боитесь вот этой вот боли да вы как будто бы убегаете убегаете и вот здесь вот в духовности вам говорят не надо вам убегать то есть вы не туда идете вам все равно нужно будет пройти этот урок хорошо давайте посмотрим ваше бессознательное отношение к материальному миру ваше бессознательное но вот ваше бессознательное я устал устал устал от развития ничего не хочу я закрываюсь вот видите сознательное что я готов но я не хочу соревноваться да либо как-то общаться почему потому что вот понимаете вам вы допускаете того что тот момент что есть разные взгляды да что есть разные восприятия, что люди могут по-разному смотреть на мир, да, разные мнения, вы это допускаете, но а, как будто бы на теории, а в практике, когда вы доходите к тому, что вот вам надо, например, я не знаю, кому-то продать какую-то услугу, либо как-то с кем-то договориться, вам это очень-очень сложно, то есть в теории, да, а на практике нет, я, поэтому я и не хочу, вот вы как будто бы сейчас этот урок не проходите, на бессознательном уровне, да, четверка мечей, я устал, я ничего не хочу, я хочу вот как-то бездействовать, да, лень у вас вот прям четверки кубков, ложится на четверку кубков, я закрываюсь, закрываюсь как-то вот от дальнейшего развития, от дальнейшего движения, от коммуникации, десятка мечей, у меня нету сил, понимаете, вы убиты, вот вам для вас это вот тяжесть, тяжесть тяжесть очень ну это забирает вот у вас очень много сил потому что нету принятия материального плана да? нету принятия вот этих вот а, тяжелых энергий да не зря у нас башни выпадает разрушение то есть здесь в некоторой степени вы проходите урок эгоизма, да, проявления нашего эго, что да, я много знаю, у меня есть вот такое восприятие мира, и я, ну, я как будто бы на ступеньку выше, да, других, я уже где-то в какой-то степени победитель в материальном плане, но сложно, здесь вот сложность коммуникации. коммуникацией да. А для достижения финансов вам эта коммуникация необходима. Понимаете, в чем здесь затык? Хорошо, давайте посмотрим ваше бессознательное отношение э, к духовному миру. Ваше бессознательное отношение. Ну вот у нас страхи, какие-то иллюзии, дьявол. Угу. Ага, а здесь вот смотрите, значит и э, двойка кубков, двойка кристаллов выпала. Ваше бессознательное, оно действительно бессознательное, да? э, какие-то иллюзии э, по поводу именно, знаете, вот как будто бы исцеления вашей души, что вот какой-то опыт вы проживаете да, для того, чтобы вот ваша душа э, как-то исцелилась. Я говорила ранее о том, что есть вот это понимание, мы воплощаемся, да, почему-то на духовный план это у вас выходит, для того, чтобы вот прожить какие-то свои сценарии, прожить какие-то свои уроки. И вот здесь вот ваша бессознательная, она как раз-таки говорит, что здесь есть какой-то обман. Причем обман, он связан напрямую, либо с исцелением своей души, либо он говорит о парности. А мы здесь говорили, угу". Конфликты, как будто бы, знаете, вот не получается, не получается создать пару, быть может, да, либо найти внутри себя, как-то э, исцелить, вот здесь конфликт по поводу э, каких-то перемен, вот мы, я говорила о том, что есть страхи, да, что-то изменить для того чтобы вот пойти вот в этот урок для кого-то важен например как я говорила по королеве педаклей урок именно парности выстраивание взаимоотношений есть очень много иллюзий которые вас знаете вот реально сковывают а и вызывает вот какой-то вот внутреннюю борьбу конфликт нежелание что-либо изменить вот о чем здесь нам говорит луна и дьявол да какое-то вот магическое такое влияние прямо прямо бессознательное да нету примирения вот здесь вот по двойке луков вы как будто бы не можете сами с собой помириться а что именно вы не можете помирить что именно вы не можете вот шестерка мечей вы как будто бы не можете пойти в это новое во что новое вам нужно пойти в туз кубков знаете, вам э, как-то вот, вот это вот исцеление, здесь боль идет какая-то, какая-то травма. Боль, я имею в виду травма. Здесь тушь кубков у нас говорит про исцеление какой-то нашей травмы, да, про наполнение, про соединение с источником. Вот вы как будто бы не можете внутри себя... Собрать э, воедино, здесь, может быть, соединить вот эти два мира, да, духовный и материальный, не получается у вас. Либо вот какая-то двойственность присутствует э, по поводу того, как, как вам дальше двигаться, например. Да. Быть может, какой-то прошлый опыт, э, вы его, он был такой болезненный, вы его до конца не излечили, да, вы не отпустили что-то из вашего прошлого. Где-то вам что-то, может быть, некомфортно. Но при этом вот вы продолжаете удерживаться на том уровне, да, на том плане, где вы находитесь сейчас. Вот вы не идете, не идете в это новое. И отсюда не происходит соединение внутри вас, исцеление, слияние. Здесь какое-то вот накручивание идет. Сценарий, когда вы накручиваете сами себя, придумываете того, чего нет. Вот в этом есть какая-то иллюзия. А что вы придумываете? Вот что вы придумываете? Вот выпадает ерафан. Придумываете какую-то духовность, которая на самом деле вот не существует именно в том понятии, в котором а, вы ее а, показываете. Угу. Придумываете вот какую-то нереальную духовность, либо придумываете что-то, связанное с каким-то учительством, с какими-то уроками, с каким-то каким обучением. Вот у меня, знаете, ощущение того, что, вот то, что ведущее было, да, по императору здесь, что как будто бы духовный план для вас, это вот прям такое серьезное, надо, знаете, вот подходить ответственно, как в школе, надо выполнять домашние задания, там что-то. Для того, чтобы получать хорошие оценки, причем оценки должны быть только пятерки. А на самом деле здесь ощущение того, что вот какая-то некая такая игра, и это намного легче. Это вот это ваше восприятие какой-то вот серьезности, в ней присутствует тяжесть. На самом деле все намного проще, все намного прозрачнее, намного легче, чем вы себе представляете. Вот я говорю, вы, вы не туда пошли, не, не в ту степь. Здесь душа как будто бы утратила свой э, путь. Хорошо, а как эмоции положительно влияет на вашу материальную сферу, и э, как положительные эмоции, да, и как отрицательные, то есть на материальный э, мир. Положительные эмоции, как на вас влияет на материальный мир? Ага, здесь какой-то вот самообман положительный. С чем он связан? Самообман, вот Солнце. Так, Солнце это о чем? Ага. Сейчас, секунду. Вы как будто бы здесь самообан связаны с тем, что вы положительные какие-то энергии, да, вот именно по солнцу, какие-то детские такие эмоции, что вы, возможно, их не должны ощущать, что ли. То есть здесь есть лишение. Если дословно читать, да, лишение каких-то позитивных своих эмоций, которые испытывают именно дети. Вот это вот какая-то радость, да, восприимчивость, любознательность, интерес. Вот что это все обман. Еще раз, чем связан обман. Вот ваш обман связан, что вот эмоция это все какой-то самообман. Что если я буду ощущать, э, вот проживать как будто бы жизнь по полной, да, то здесь я как-то себя обманываю в этом. Что, что нельзя, что как будто бы вот жизнь, она э, все время связана как-то с лишениями, э, с ограничениями, да, с разочарованиями. Что если я буду ощущать позитивные эмоции, да, либо идти э, вот к своим каким-то целям, э, то, то, то это обман, то есть такого быть, здесь, знаете, чувство, что вы как будто бы не верите, что ваши позитивные эмоции помогут вам иметь э, финансы, то есть как будто бы, знаете, сейчас, как вам это объяснить здесь, какая фишка, у нас выпадал маг, который говорил о том, что маг и волшебник, да, я могу реализовывать допустим свое любое желание для этого нам необходимы эмоции в данном случае эмоции положительные здесь у вас как будто бы ощущение того что если я э, ну, как будто бы убеждение здесь о том что я не могу быть все время счастливым да ну то есть э, нереально жить в счастье и иметь денег то есть все время мне чего-то должно не хватать здесь вот какие-то такие ограничивающие э, убеждения что вы, опять-таки, даже по семерке мечей не идете новым путем. А вот что вы как-то вот выбираете самостоятельно себя лишать денег. Почему? Потому что э, вы как будто бы, знаете, э, боитесь, э, боитесь э, потерять что-то. Ну вот, э, вы, вы же, э, выпадает здесь иерафант. И э, есть закон баланса, да, и у вас может возникать такое ощущение, что вот если я много-много смеюсь, значит, потом я буду плакать, да, для баланса, например, для выравнивания. А, либо, если, допустим, мне пришли, пришла какая-то большая сумма денег, обязательно ее нужно будет потратить, ну, то есть придет потом аналогичный какой-то счет, и эти деньги уходят. А, то есть лучше я не буду ничему радоваться, потому что, когда я радуюсь, мне вот боком... Выходит. Вот здесь какие-то такие убеждения идут по поводу позитивных эмоций, да, как ограничение, как запрет себе ощущать вот эти вот эмоции. Возможно, здесь есть еще и такое чувство, что ну, меня не будут воспринимать серьезно, если я буду вести себя не по-детски, а вот именно эмоционально. Здесь вот какое-то разочарование идет у вас по, насчет эмоций. Ну, здесь может быть и личная жизнь тоже, да, как-то вот разочарование в личной жизни, оно как-то сказывается на материальном вашем плане. Что вот меня теперь ничего не наполняет, да, и мне нечем радоваться, поэтому я лучше буду страдать. Здесь почему-то вы выбираете какие-то страдания а у нас вопрос был да как эмоции положительно влияет на материальную сферу но у нас выпал выпал обман до да, хитрость вот если вы не будете хитрить на да, хочется сказать а позволите себе проживать все эмоции не не фильтруя их на там детские не детские то есть ну почему-то вот а, радость ассоциируется с здесь солнце да, с детским что-то с детством здесь связано положительно как могут влиять вот если вы будете проживать эти эмоции да, то велика вероятность что вам будут приходить деньги. Здесь как будто бы, знаете, эмоции, даже не в эмоциях положительных, негативных речь идет, а о том, что когда вы проживаете эмоции, вы как будто бы становитесь живым, потому что эмоции вы проживаете только в теле. А изначально я вам говорила, что вы как будто бы на 100% в теле не проживаете. Так вот, деньги к вам, либо материальный план, он становятся более проявлены в вашей жизни, когда вы на 100% проживаете в своем теле. И здесь получается, когда вы проживаете, когда вы ощущаете весь спектр эмоций, неважно, это позитивные либо негативные. Но ну, на позитивные они идут быстрее, допустим, если мы говорим о деньгах. А вы как будто бы... Ну вот здесь непринятие материи идет. Хорошо, а как отрицательные эмоции на вас влияют? Они заставляют вас... Определяться, вот смотрите, э два, два аркана выпало на позитивные эмоции, это солнце и повешенные, и два на э негативные эмоции, это вот э, влюбленные и император. Как, а, как отрицательно влияет, у вас появляется вот эта, вот, знаете, серьезность надо, а когда надо, сложно как-то вот определиться, вот груз идет вот этого анализа, да, самоанализа. Здесь может сразу включаться, возможно, ну, какая-то вот критика по отношению к самому себе. То есть негативный здесь... Как бы так сказать, вы позитивные переводите в негатив, да, то есть позитивные эмоции любви, наполненности, счастья, радости. Для вас это тоже как-то, вот как будто бы, знаете, ну, опасно, да, какая-то вот опасность, что за это придется потом расплачиваться. То есть вы и позитивные переводите в негатив, и негативные как таковые, они вам, ну, тоже вредят. Они забирают у вас силу, понимаете, когда э, что-то негативное, критика, возможно, да, какие-то э, рамки, правила, дисциплина серьезная. Э, либо когда вы подавляете что-то э, в себе, какие-то эмоции, да, страхи, может быть. Вот все негативные эмоции, они вас ограничивают, они забирают у вас вашу силу. Поэтому на материальный мир и то, и другое у вас влияет в негативе. Так, хорошо следующий вопрос какие ограничивающие программы связаны с материальными ценностями в вас заложены да? то есть деньгами какие негативные программы здесь у вас так король кубков королева кубков парность вот я говорю и туз жезлов Э -э негативные программы, программы однозначно связаны здесь с прошлым, потому что кубки у нас всегда говорят про прошлое, угу. и вот здесь вот это вот прошлое, да, оно у нас и проигрывается некую такую жертвенность, вот здесь вот аркан повешенного выходил, как жертва, э приношение, вот вы как будто бы приносите свои эмоции, да, в жертву, Очень много переживаний, переживания по поводу реализации своих желаний, по поводу того, что вот здесь одна из программ, может быть, вы сами себя ограничиваете на, на, на достижении чего-либо. Еще раз скажу, у вас хороший потенциал, вы могли достичь определенных высот, но вы себе в этом как будто бы запрещаете. Ну, например, если я буду, там, я не знаю, директором, то я буду постоянно испытывать какой-то страх, какое-то напряжение, волнение. Да, вдруг придут меня проверять. Там, либо э, государство заберет у меня деньги, да, вот если от родителей что-то такое э, лишнее. Да, либо ну, в наше время нельзя зарабатывать честным э, трудом деньги. И поэтому здесь утощение того, что как будто бы деньги, ну, лучше быть без них. Да, вот лучше как-то уходить в духовность, чем э, иметь деньги. С одной стороны, с другой стороны, какие ограничивающие программы. Здесь у вас программы, они как-то связаны именно с парностью, связаны с браком, связаны как-то с любовью. То есть, знаете, вот как поражение да, не везет не в картах, да, повезет в любви. Вот здесь как-то так. То есть, пускай мне не везет в деньгах, зато я хочу, чтобы мне повезло в личной жизни. А здесь как будто бы в личной жизни это тоже не очень-то и яхте. Угу. Здесь вот неуверенность, понимаете, проходит какая-то неуверенность, суета, какой-то вот самообман, королева мечей. Вы как будто бы сами себя обманываете, что вы хотите, вот я говорю здесь, что, что я хочу, я хочу, у меня есть какие-то амбиции, у меня есть какие-то желания, я что-то хочу изменить в своей жизни, Знаете, возможно, вы и хотели бы что-то изменить, но вот здесь идут моменты, очень медленно протекают, и поэтому иногда возникает ощущение, что в вашей жизни ничего не меняется, потому что, возможно, быстро вам и это не ваши ритмы, чтобы что-то быстро изменилось в вашей жизни. Какие еще программы есть? Ну, критика, связано все, что связано с критикой. О чем это может быть? Критика других людей по поводу вашего, возможно, профессионализма. А здесь могут быть э, вот эти вот, знаете, желания ну, вот как-то пострадать. Да? Вот, э, лень и страдание здесь идет. Вот эти вот два самых таких негативных момента. И вот когда мы говорим про страдания, про жертву, про лишение себя, здесь, знаете, легче сказать, что а, у меня не получится. Вот как-то вы сами отказываетесь, да, сами себя лишаете, а, только а, лишь бы не пойти а, к тем высотам, а, куда вы, а, допустим, могли бы прийти, да, к, что вы могли бы получить. Почему? Потому что там есть какие-то страхи, поэтому вы изначально себя как-то... Нет, я об этом не буду думать, нет, я об этом не буду мечтать, нет, мне это не нужно, у меня будет минимализм, я вот как-то лучше пойду э, в духовность. Вот здесь э, что-то такое, а с чем связана вот эта вот критика? А эта критика как раз она у вас ушла из дома, да, она шла о том, что... Ну, не может быть так, чтобы все было в жизни хорошо. Не может быть так, чтобы жизнь была праздник. То есть вот здесь все время должны быть какие-то трудности, какие-то сложности. Вот там по а, шестерке жезлов. Надо все время что-то преодолевать внутри себя. Мы ну, помним, да, коммуникация у нас проблема здесь была. Всегда, всегда нужно будет куда-то, знаете, вот уходить, такое ощущение, что вот все за мной следят, допустим, вот если бы это было союзное время, да я бы сказала, что везде есть слежка, везде есть стукачи, да, то есть могут заложить, поэтому лучше не иметь деньги, так, знаете, те, те, легче спать будет, вот здесь какие-то такие, может быть, родительские программы передавали, что вот как будто бы без денег намного проще, да, труднее жизнь, недостаток финансов, но а, с точки зрения наказаний она как будто бы намного проще. Какие еще хочется здесь посмотреть программы, надо было бы мне взять, а вот давайте я на этой колоде посмотрю, на колоде Таро Сумасшедшего Дома, сейчас я посмотрю, какие здесь еще могут быть программы, потому что все-таки они важны, ограничивающие программы. С деньгами. Ну вот, пятерка кубков выпадает на, на повторе: да, лишение. Вот здесь, вот бесконечные лишения. Знаете, как это может быть? В детстве, вот вам, допустим, был какой-то праздник, потому что здесь четверка жезлов выпадала, был какой-то праздник, вот вам дарили подарки, а потом вас этих подарков как-то вот, ну, лишали, ну, поигрался, и давай дадим, допустим, соседу, которому нужно. Либо вам дарили подарок, да, вот вы один-два раза одели эту одежду, а потом, допустим, там, братику или сестренке как будто бы нужнее. Но если вот чувство, что вас все время лишали, у вас все время забирают что-то. Плюс ко всему здесь и по пятерке э, кубков тоже такое э, смысл в этой колоде. Говорит о том, что есть связь, которая создается только на тонком плане, что даже э, физически, если вы лишаетесь человека, да, то э, его может быть и не быть с вами. Но вот это вот э, связь она сохраняется на тонком плане и она где-то в какой-то степени вам причиняет боль поэтому здесь вот какие-то привязанности тоже могут проходить угу. а, пашманет э, выпал данты то есть знаете с одной стороны э, пашманет здесь у этого Данте здесь очень интересная э, Смысл заложен, он был врачом, если я не ошибаюсь. То есть, с одной стороны, было желание помогать другим, и для того, чтобы помогать другим, нужны были деньги, да ну, там, я не знаю, лекарства покупать, э -э, там, вакцины и так далее. Вот, а для этого не было денег. И вот здесь вот он как будто бы продает свою душу дьявола, для того, чтобы быть э -э, вечно молодым, да? жить э -э, бесконечно, вот, чтобы... Э -э, Помогать другим людям, то есть здесь какая-то вот такая связка идет, да, что я, может быть, боюсь быть заложником, да, что вот я стану где-то достаточно эгоистичным человеком, если у меня будет большая сумма денег, что вот как-то вот она повлияет на мой характер, да, что я, может быть, стану более горделивым, я зазнаюсь, вот здесь такие тоже могут быть моменты. А с другой стороны, вот это вот желание помочь другим, да, то есть каким образом оно у вас может проявляться в финансовом плане. Как только вы получаете деньги, да, вы сразу отдаете нуждающимся. Здесь чувство «я себя ограничиваю осознанно в финансах, я себя лишаю», потому что всегда есть кто-то, кому нужнее, чем мне. И вот эти вот детские сценарии, они могут проигрываться, ну вот, по-разному, да. Там, от, от того, что вот, то, что я уже проговорила, да: от того, что братику или сестренке нужнее, там, другим деткам более нужнее. Это может быть элементарно, знаете, как это? Поделись, да. Последняя конфетка нет, ты ее не съешь. Надо поделиться. Не важно, что она последняя там, выражение. на последнее есть, отдай а да, а последнее что ты и жадные. То есть, вот здесь вот такое: знаете, как будто вас с детства приучали лишать себя. Лишать себя, то есть, знаете, вот ты отдай, и тебе это вот в копилочку, да, в карму этого, в плюсик тебе упадет. Вот какие-то такие не совсем верные а, моменты, либо а, ты что, жадный, вот здесь вот такое, да, ты что, жадный, если у тебя это будет много, а, то есть надо отдать. Вот почему-то лишали, лишали, забирали. И опять маг выпадает, да, то есть в голове вот эти вот бесконечные рой мыслей, и все никак не могу э, успокоиться. И он, кстати, если мы говорим про программу, он связан как раз-таки с заниженной самооценкой. Э, то есть когда э, осознанно вас как будто бы, ну, я не знаю, опускали. Вот это вот тебе не нужно, потому что ты не ценный, ты не неважный. А другой, другой важнее, другой ценнее, и ему надо. И вот у вас вот эти вот программы... Они есть, что да, окей, я, может быть, в физическом плане не совсем ценный, а как персонаж, да, как лично, но я хотя бы пойду вот в духовность. А здесь вам краски говорят, что и в духовности это у вас не очень-то и хорошо а, все происходит. Ладно, давайте смотрим дальше. Какое влияние оказали, оказало предыдущее ваше воплощение на ваш материальный мир? Предыдущее, это вот прям сразу-сразу, да, не прошлое, там может быть 3-5 воплощений назад, а сразу предыдущее перед этим воплощением. Вот как а, не прошлое воплощение оказало на вас, на ваш материальный план, да, какую, какое влияние. А И вот как раз-таки шестерка монет второго сумасшедшего дома, она как раз-таки оказала вот на то, что я говорила ранее, да, на вас. Влияние здесь, значит, на императоре, не знаю, насколько вам видно, можете поставить на стоп и увеличить. На императоре сидит, значит, демон, вот у него на шее, а он настолько уже стал таким, знаете, неподвижным, закостенелым что самостоятельно уже не способен принимать решения. и с одной стороны здесь значит стоит сумасшедший который получает приз в виде шоколадки а другой стоит на коленях да то есть неравенство и он получает мышь да, в контексте награды до да, в контексте того что ты сослужил только машинную возню и вот здесь вот э, ваше прошлое воплощение, оно, скорее всего, и было связано с каким-то неравенством, да? э, Возможно, вы были э, меценатом и где-то несправедливо поступали по отношению к другим людям, да. Их, наоборот, лишали чего-либо. И вот в этом воплощении здесь как будто бы вас э, лишают для того, чтобы э, выровнять... Баланс. Что еще может быть? Вот опять пошкубка выпадает, да. То есть какая какой-то незрелый подход, да. Именно, знаете, в плане того, что у вас были таланты, да, а вы как будто бы не умели ими пользоваться, не могли их монетизировать. Такой тоже может быть. То есть вы больше акцент делали на. У нас первый аркан звезды выпал на то что например в поэзии важно какое-то воодушевление да, вдохновение для того чтобы быть э, в контакте э, я не знаю в потоке чтобы писать то есть а материально это уже не столь важно такое чувство знаете как непризнанный гений только после смерти да э, на его трудах работах э, э, зарабатывали большие деньги а вот при жизни как будто бы была нищета здесь и нищета может быть да здесь может быть такие моменты еще когда вы достаточно жестоко поступали по отношению к другим людям да как- то вот здесь их лишали здесь с одной стороны какой-то вот детский подход а с другой стороны как наказание угу. Я не знаю, каким-то гением вы что ли были, потому что здесь рыцарь мечей Сальвадор Дали изображен, да, человек с каким-то оригинальным мышлением, который как-то ну, не, не находил э, признания, да, в мире. Вот он был как будто бы не принятым. и вот отсюда вот это вот какая-то нищета присутствует. То есть либо, например, наоборот, богатство я кого-то лишаю, либо вот этот вот момент, что знаете, здесь еще может быть такое, что где-то вы перекладывали ответственность на других людей. Сами ее не брали, да, как-то вот не поняли и не осознали, что значит «свобода выбора». И поэтому здесь у нас где-то вот в духовном плане, да, проходило вот это вот страх взять ответственность за свой выбор, понять, что мы являемся, у нас у всех есть свобода выбора. И вот в этой жизни, да, возможно, вас и обучают стать более таким ответственным в материальном плане, что не кто-то виноват. Да, потому что здесь путь узумичей в прошлой жизни, смотрите, какая карта, значит, здесь человек идет среди роз, розы, они прекрасно сфокусированы на них, но у роз есть шипы. И вот он как будто бы, это сумасшедший, накололся на шип, и пальчик показывает творцу и говорит, за что, да, я же, вот, я же ничего не сделал. Я восхищался розами, а ты вот сделал так, что я укололся, и теперь у меня кровь идет. То есть какая-то вот жалоба на высшие силы. А здесь, ну, ясное дело, если ты выбираешь розы, да, то мы смотрим не только на прекрасную сторону, что является цветами, да, верхняя часть. А у роз есть шипы, это тоже нужно иметь, ну, брать в расчет, во внимание. И здесь вот у меня ощущение того, что вы где-то перекладывали ответственность, да, либо наоборот, вас лишали какой-то свободы. И, быть может, в этом воплощении для вас материальный план – это некое такое ограничение. Да? То есть вы это тоже могли перенять как продолжение. То есть вас тогда лишали, и поэтому вы сейчас по инерции, по привычке сами себя лишаете каких-то благ. Тогда, возможно, вас лишали свободы. Может быть, вы были как-то вот в заточении, в тюрьме где-нибудь там. Да, потому что здесь в этом аркане желание э, некой э, свободы, да, то есть уйти, уйти от ответственности, ощутить себя э, налегке. То есть поэтому урок здесь ответственности вы тоже будете проходить. Поэтому не удивляйтесь, если в этой жизни вам будет казаться, что все свалилось на ваши плечи. У нас выпадали императоры дважды в этой колоде и в этой колоде. Хорошо, последний вопрос. Что сделать, чтобы сбалансировать вот духовное и э, материальное? Вот я посмотрю сразу на всех трех колодок. Что вам сделать, чтобы сбалансировать духовное? И материальная девятка монет. Ну смотрите, во-первых, вам нужно понять и осознать свою уникальность и принять ее. Это первое. То есть уникальность, с чем она связана? Что вы умеете делать? Помните, я говорила вам попозже кубков, да, что возможно вы действительно творческий человек, возможно вы духовный человек. То есть вам нужно понять, что первое, что возможно вы не такой человек, как все. Да, э, в чем-то, возможно, у вас есть э, превосходство, да, так как у вас, ну не превосходство, я скажу преимущество э, над э, другими людьми, какое-то вот некое такое превосходство, и вам его нужно принять в себе, да, что вот я уникален, я ни на кого похож, но не в негативной точке зрения, вам не надо бояться, вам не надо бояться, и вот здесь э, ваше неумение коммуницировать в материальном плане, да, то, что мы говорили, а с коммуникацией связаны ваши финансы, про это мы тоже говорили. Это связан страх. Вы как будто бы боитесь показать себя, заявить о себе. Вот в прошлой жизни, если вы были действительно в заточении, да, то есть я привык быть отшельником, в этой жизни я буду отшельником. Я не умею коммуницировать, поэтому мне а, проще как-то закрыться, да, не, показать, не показывать свои способности, не показывать... А, то, что я умею. А если вы не показывать, конечно же, вам за это платить никто и не будет. Ну, люди же не будут пальцы свои э, нюхать. Откуда они узнают, э, на что вы способны? Здесь вам нужно себя больше проявлять, больше себя показывать. Они боятся этого. Да, нападает королева жезлов. Быть более активным человеком, быть более ярким человеком. Говорить, не стесняться, не бояться. Потому что здесь, э, смотрите, вы четко понимаете. И вы это осознаете, что, еще раз скажу, вы маг, вы это знаете, вы умеете. Вы понимаете, какой у вас огромный потенциал. И вы понимаете, что если вам достаточно будет только говорить о себе, заявлять, проявлять себя, конечно же, деньги к вам придут. Но у вас же есть страх по деньгам. Поэтому вам и проще, впадали четверки, да, вот это вот лень, я не буду ничего делать, я хочу отдохнуть, оставьте меня в покое, я не хочу ни с кем общаться. Потому что вы понимаете, если вы начнете проживать все эмоции да, к вам будут приходить деньги но вместе с позитивными эмоциями вы будете ощущать и негативные потому что вы больше проявляете себя у вас больше получается критики потому что больше людей узнают вы кому-то не будете нравиться это достаточно логично вот и а, а вам это неприятно потому что вы пашку вы ранимый вы чувствительный человек вам это больно поэтому вы убегаете от боли и осознанно лишаете себя финансов и в этом то есть состоял ваш духовный урок, что на самом деле жизнь не трудная, не сложная и ваш путь да, у вас выпадала здесь шестерка педакли достаточно вот как-то знаете просить помощи, это не в плане того, что просить помощи от людей, а взаимодействовать с другими людьми, принимать, да, здесь такое ощущение что вот вы можете отдавать, отдавать, а принимать вы не умеете вам это сложно, потому что принять, когда вы отдаете, это позитивно для вас, вы же отдаете, а принимаете, вы не знаете, что вы будете принимать, позитивное или негативное, это может причинить вам боль, и здесь... Вы от этого убегаете, поэтому вы не можете прийти к гармонии, вы не можете внутри себя примирить вот эту вот отдачу и принятие. И пока вы это не принимаете, вы не становитесь едиными по тужу кубков и не идете в шестерки, по шестерке лука, вы не идете в новое, потому что ну, не может одна часть пойти, а другая остаться. Вы должны стать целостным человеком для того, чтобы пойти дальше. Так, что еще вам нужно сделать, чтобы сбалансировать духовное и материальное? Тушь Пиндакли, да? Материальное, самая везучая карта. Что еще? Ну, вам нужно заземлять, зазем... научиться принимать, да, вот так скажу. Принимать шансы, принимать какие-то возможности, принимать подарки. Замечать эти подарки, не убегать. Подарки не обязательно в плане э -э материи. В плане каких-то возможностей, каких-то предложений, да, каких-то идей, благодарности, может быть, да, словесные я имею в виду. И по жезлов двигаться, то есть страшно, но все равно продолжать двигаться шаг за шагом, включать вот это, знаете интерес, интерес к жизни. Здесь фишка ваша, в чем заключается? В том, что вам нужно, так вот, сказать, деньги будут приходить к вам на эмоции, а для того, чтобы эти эмоции были, вы их должны проживать. Когда мы проживаем, когда что-то с нами случается, как правило, с нами случается при взаимодействии с другими людьми. И в меньшей степени, когда вы взаимодействуете, например, с миром, я имею в виду природу, то есть да, с природой, когда вы взаимодействуете, красоту это вас наполняет, это восхищает, это другие состояния. Но когда вы начинаете с людьми, люди же, ведь ваши зеркала, они будут вам посвечивать то, чем вы наполнены. И здесь вам надо как-то будет себя проявлять. И вы так или иначе будете ощущать весь спектр эмоций. А мы сказали, что независимо от того, позитивные они негативны, вы их все в минус. Даже позитивные вы их все в минус сливаете. И вам это некомфортно. Мы убегаем, как я уже говорила, на повторе в отшельниках, хотя отшельник здесь нигде не выпал. Как еще вам нужно будет сбалансировать? Вот опять луна на повторе. Да? Быть более проявленными быть более э, яркими, да, вот не бояться, не бояться вообще, не бояться своих эмоций, мне здесь такое хочется сказать убрать вот эти вот что здесь за сценарий родительский поработайте с родительским сценарием по поводу девятки пендакли вот именно по поводу своей какой-то самодостаточности насколько вы можете быть самодостаточным человеком да здесь я говорил вам про самооценку здесь вам в детстве может быть говорили по поводу того что вот я не знаю, самостоятельным быть плохо, да? либо у тебя никогда не получится зарабатывать столько денег, сколько ты э, хочешь, либо ну, умный не может быть богатым, да, только дураки, например, богатые. Здесь какие-то э, убеждения убеждение что знаете причем убеждению вот у вас в семье было так деньги они приходили циклично пришли и вы их сразу родители ваши сразу их куда-то сливали 3-4 дня и потом нету да? либо от зарплаты до зарплаты то есть пришли деньги я быстренько все счета заплатил все что необходимо а потом остаешь без денег до следующей зарплаты здесь вот какая-то цикличность э, проходит и э, э, вот это вот постоянная нужда постоянная нужда и я нахожусь в ступоре, то есть я как будто бы ну, не могу по-другому, не умею по-другому зарабатывать, либо по-другому как-то не, не получается, да. только вот, допустим, от своей работы. Какие-то дополнительные источники заработка да, здесь ну, не, не показаны. Либо что женщина, она не должна работать, вот здесь тоже такое убеждение может быть, да, что только вот ее мужчина содержит, то есть самостоятельно она как будто бы нет. Причем вам это могут не говорить, а вот как пример вам могут показывать, да, что женщина должна быть только замужем, только ну, вот мужчина ее содержит. Но здесь какие-то такие родительские установки могут быть. Их тоже нужно прорабатывать, вот эти иллюзии. Ну и на этой колоде давайте посмотрим, что сделать, чтобы забалансировать духовное и материальное что сделать? Что сделать? Королева кубков, знаете, перестать э, э, перестать волноваться, очень сильно переживать, да, вот эти вот страхи. Не включайте страхи. Здесь у вас очень много страхов э, по поводу э, денег могут быть. И здесь у меня такое чувство, что вам как будто бы надо переключиться больше на свои ощущения, на эмоции, знаете, вот на какую-то такую гибкость особенно если вы женщина, на какие-то такие, знаете, включать в себе желание, вот что я хочу, прям по мелочам, прислушиваться все время, когда вы хотите есть, есть тогда, когда вы хотите, причем есть то, что вы хотите, здесь даже может быть такое, что вы заедаете даже, какие-то свои финансовые э -э, страхи, да? ну, когда нет денег элементарно. Вот Именно в те моменты у вас открывается как будто бы аппетит. Э -э, что еще по королеве кубков? Здесь как-то вам надо примирить какое-то свое прошлое. Э -э, знаете, не бояться как-то идти в новое, в новый опыт. Эмоциональный опыт. Угу, колесо фортуны вам нужно просто понять что все циклично ничего не бывает постоянно все меняется здесь ощущение того что ваша удача придет вам только тогда когда вы будете в расслабленном состоянии в расслабленном понимая что все меняется окей сложно потом будет легко какое-то вы знаете вот легкое отношение то что я говорила вот здесь вот ранее Вам нужно научиться легко относиться не поверхностно, допустим, относиться к деньгам, а легко, что э, какая-то ситуация пришла, ну, пришла, пройдет, ну, хорошо, будет какой-то период трудно, но все равно это закончится. То есть не включать вот эту вот драму, да, э, накручивание. Более проще как-то легко. Ну, сказал человек что-то неприятное, ну, может быть, у него плохой день был, да, все, и забыли, не держите вот эти вот обиды на себе, не держите вот этот вот груз на себе, не подходите ответственно, ой, мне надо там, я не знаю, прям выполнить работу. Надо, значит, сделаем, все. Не надо вот как-то себя напрягать, здесь вот это вот напряжение не должно быть. Не включайте в себе вот эти вот животные инстинкты, здесь по аркану силы у нас идет. когда мы сливаем всю энергию на какую-то агрессию. Здесь вот, вот это вот по королеве кристаллов, кубков, да, королевы кубков, то есть такое ощущение, что вот как будто бы, знаете, надо плыть не по течению, а, знаете, выражение, плывет лебедушка, да, вот этот вот образ, она как будто бы парит, она не касается земли, но при этом она находится в контакте, здесь вот ощущение того, что вам нужно быть в контакте в материи, но не погружаться в нее, понимаете, не падать камнем, не становиться тяжелой, а вот именно как-то провзаимодействовать, вот здесь как это, знаете, как этот импульс, сейчас, если вы посмотрите в интернете, как кровь движется, передвигается по, по венам, либо по сосудам, сосуд он такой достаточно эластичный, как шланг некий, и каждый раз, когда сердце начинает работать, да, методом способа сокращения, у нас кровь, знаете, как-то вливается, и э, продвижение происходит следующим образом. Вот эти вот стенки вот с одной стороны сужаются, а с другой стороны расширяются. Потом и кровь проходит э, какой-то вот отрезок. Да? Потом опять сужается, опять расширяется. И вот это вот, вот таким образом, да, пуль, э, э, э, импульсивно у нас идет продвижение. Вот вам вот, нужно понять, это как дыхание, вдох и выдох. Да? Что окей, сейчас я вдохнул. Мы не можем сказать, что лучше, выдох либо вдох. И то, и другое необходимо. И поэтому вам вот здесь вот, вот какой-то такой подход надо найти. Более проще э, относиться, не подавлять особенно свои эмоции. Потому что здесь наркание сила, когда э, человек превращается в медведя, да, животные инстинкты, Это опять также по Луне. И здесь у нас Луна была, и здесь у нас Луна. Вот, то есть вам здесь говорится, обратите внимание на, на, на цикличность, да, на какие-то повторы, которые есть в вашей жизни. Отследите периоды, да, когда у вас был подъем денег, когда у вас был наоборот спад, когда на что вы обращали внимание, то есть вам просто нужно про проанализировать причинно-следственные связи, что приводило, и просто понимать, что вы плывете вот по этой реке, да, подъем скат, ну, как американские горки, подъем скат, подъем скат, здесь как-то так, да, и перестать вот опять повешенный в уходе, да, перестать осознанно себя как-то вот подвешивать, да, перестать себя лишать и вот эти вот все лишения либо вот драма о которой я говорю слезы вот этот вот боль переживание вот вы как-то настолько привыкли вот какой-то такой жесткости и лишение то что я вам говорила ограничение что вам как будто бы без этого уже дискомфортно и по тройке педагоги здесь говорится о том что вам нужно тройка бобинов в том что вам нужно успокоить ваш мозг вот то есть ваш мозг он какой-то вот слишком э, активный прям гиперактивный угу. больше где-то в чем-то э, рисковать да, и понять что вы найдете найдете себе знаете, кто-то здесь может понять, как сбалансировать материальное и духовное через создание отношений. То есть то, как вы будете выстраивать отношения со своей половинкой, со своим вторым человеком, понять, что отношения с деньгами – это те же самые отношения. Вот как у вас выстраиваются отношения с человеком, так у вас выстраиваются отношения с деньгами. Точно так же нужно поступать. Если отношения выстраиваются позитивно, значит тот же самый принцип применять и а, к деньгам. Здесь вам по аркану смерти говорится о том, что вам нужно изменить ваше сознание. А, и выпадает Верховная Жрица, которая говорит как раз-таки о балансе. Прийти к балансу. Здесь просто нужно научиться а, вот, принимать и отдавать по ощущениям. И в этом вам поможет Королева Кубков через тело. Понимать, вот вам тело будет подсказывать, правильно сейчас произошел энергообмен с человеком, когда вы боитесь, у вас страх коммуницировать с людьми, то, что я говорила. Вы прям почувствуете, вы отдали больше, либо вы отдали меньше. В следующий раз измените. Вы почувствуете, если отдали больше, а вы как будто бы стали, ну, устали, не хватает энергии. Если э, приняли много, да, то наоборот, у вас будет прям подъем, радость, род души это тоже избыток. Но нужно понимать, что окей, вот как, как эти законы, как они э, устроены, и э, понимать, что вот вам прям необходима какая-то легкость, да, что жизнь, она несложная. Мы ее усложняем, мы делаем своим восприятием к ситуации, мы ее э, делаем как-то вот более тяжелой, да, слишком, слишком серьезно по императору, вот, и это все вот у нас причина как раз-таки связана с нашим аэрофантом и в некой степени эго, то, что мы должны э, как раз-таки проработать, где-то вот это вот наша гордыня, да, где-то наше мировосприятие, где у нас есть ощущение, что только так верно, а как-то по-другому это будет неверно. Вот здесь нужно расширять свое сознание в этом плане. Вот такой у меня был расклад. Я благодарю еще раз Константина за идею к этому раскладу. Не знаю, насколько он вам был полезен. Может быть, вы для себя взяли какие-то фрагменты, не обязательно, чтобы все прям подходило 100%. Помню, что это все-таки общий расклад. Благодарю вас за внимание, благодарю вас за ваши донаты, за ваши комментарии, и обратную связь. До следующего расклада. Всем пока-пока.